Восточный военный округ получит бригаду Искандеров в Восточном военном округе Минобороны РФ планирует создать новую бригаду оперативно-тактических комплексов Искандер-М. О планах по формированию в Восточном военном округе новой бригады, оснащенной оперативно-тактическими комплексами Искандер-М, известием рассказали источники в Министерстве обороны России. Если принципиальное решение будет принято, то новая воинская часть появится до конца нынешнего года. В конце декабря командующий войсками Восточного военного округа Во генерал-полковник Александр Чайко заявил, что в этом году округ получит также дальнобойные реактивные системы залпового огня «Торнадос», ударные вертолеты Ми-28 и истребители пятого поколения Су-57. Во станет не единственным получателем «Искандеров» в этом году. 24 января командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что ракетные войска и артиллерия получат в 2022-м два дивизиона таких ракетных комплексов. Бригада ВО будет оснащена аэробаллистическими и крылатыми боеприпасами с дальностью действия до 500 километров. В боекомплекте «Искандеров» есть пять типов аэробаллистических и два «крылатых» ракет. Первые быстро набирают высоту в несколько десятков километров и затем падают на цель почти отвесно, выполняя при этом маневры. На финальном участке полета их скорость приближается к гиперзвуковой. Крылатые ракеты идут к цели на предельно низкой высоте. Это мешает их обнаружению и уничтожению зенитными комплексами. Эксперты отмечают, что такой шаг может быть ответом на усиление в этом районе США и Японии. «Напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе сегодня растет», сказал известием директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУВА Шея Василий Кашин. Он считает, что сейчас резко усиливаются вооруженные силы Японии. Причем японцы ведут работы по созданию своих ударных систем вооружения. США тоже наращивают присутствие во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, они готовятся к жесткому противостоянию с Китаем.